Это касается всех. От 3 до 15 лет лишения свободы. Надо было вот такой жопе учиться, мы гарантированно не умрем. Стопудово, блин. Квартирка будет, ну, поменьше, нежели богато. не хрен начинать. Чемпиона мира по выживанию. Все. Ты лук, чтобы не в этом аду. Аду. Ребята, привет. День тоже опять не очень добрый но продолжаю знакомиться с последними новостями, событиями, а также, как всегда, логика и стратегия антикризисных действий. Поехали. Сперва хотел сказать о законе о фейках. Он вступил в силу. Ксения Собчак, кстати, в своем инстаграм написала, что она не будет больше выпускать новостные передачи, потому что каждый, кто высказаться на этой передаче, как-то неаккуратно, ну может быть, преследован по закону теперь. И вот она отменила. Многие издания уже прекратили свою работу, сославшись на то, что новый закон не позволяет им больше работать. В общем, вы действительно, если не читали, это почитайте, потому что за ваше высказывание, которое будет нарушать закон, вам могут впаять, напомню, от 3 до 15 лет лишения свободы и штрафы огромные, там, до 5 миллионов рублей. Это касается всех, не только журналистов, но и обычных людей. Поэтому мы живем сейчас в новой реальности, учитывайте это, не подвергайте себя травмам несовместимой жизнью. Из России уходит виза и мастер -кард. Внимание! Предупреждение всем, кто сейчас находится за границей и имеет визы и мастер выпущенные российскими банками-эмитентами. Через три дня это все перестанет там работать. Более того, ни на одном иностранном сайте вы не сможете оплатить этими картами. В общем, все накрывается медным тазом. Пожалуйста, снимите деньги заранее, имейте кэш в кармане, тем более, если вы за границей. Если вы в России, у вас есть Visa Mastercard выпущена здесь в России, в России есть NSPK, это система местная, так сказать, расчетов, поэтому ваша карта будет работать до окончания ее срока действия, поэтому не волнуйтесь. Какие альтернативы у нас? Альтернативы следующие — выпустить карту МИР, но она сейчас принимается в следующих странах. Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия, Абхазия. Не густо, но уже кое-что есть. И нам обещает Центральный банк, что будет ко-брендинговая карта МИР, Union Пэй, это китайская платежная система, которая покрывает 180 стран, но она будет чуть позже. В общем, есть варианты обхода, но можно сказать, вот сжимающаяся петля обстоятельств у нас все больше и больше удушивает. Ребят, напоминаю, у нас работает антикризисный оперштаб x10 академии, вот по этой ссылке сейчас проходи туда в канал, я специально в него разместил антикризисный алгоритм Игоря Рыбакова. Знаешь, возьми, скачай, распечатай, повесь себе на стену и, самое главное, повесь на стену рядом с твоими родителями, своими родственниками, которые попали вот в эту западню, знаешь, инфодемии и не могут из нее выбраться. Очень многим вот этот антикризисный алгоритм Рыбакова спасет жизнь или предупредит от травм, понятно, да? Поэтому зайди, пожалуйста, в этот канал, скачай и распечатай. Пусть тебе антикризисный алгоритм от Игоря Рыбакова будет всегда рядом с тобой. Поехали. Важнейшая, на мой взгляд, новость. Владимир Путин подписал указ, что в отношении недружественных стран, ну или как вот написано дословно, совершающих недружественные действия, да, вводящие санкции да, в отношении России, применяется особый порядок оплаты долгов. То есть взятые долги в долларах и евро контрагенты будут оплачивать рублями. Доллары и евро, которые есть в России, теперь нельзя выпускать за рубеж. Нужно оставить их здесь. Поэтому правительство и президент делают все, чтобы уменьшить переток долларов и евро на Запад. Делает, что Запад? Запад делает то же самое, только с другой стороны. Центральный банк работает над установлением списка тех самых недружественных стран, с которым этот порядок будет. Правительство сейчас будет вручную, подчеркиваю, вручную ограничивать вот эти вот перетоки долларов или евро. О чем это? Мы стремительно приближаемся к ситуации, которая была в позднем Советском Союзе. Тогда, когда существовали разные курсы, официальный курс обмена рублей на доллары и черный курс, ну или там такой рыночный курс, эти курсы могли различаться там в два раза, в пять раз, в десять раз. В 2000-е годы, например, в Узбекистане был, по-моему, двойной курс, тоже я помню, что официальный курс вот такой, а вот конвертировать можно было там два-три раза по более ну, там, завышенному там курсу. И в принципе правительство готовится к тому, что при дальнейшем усилении санкций вот этих недружных стран по отношению к России, да, придется вводить эти вот, вот такую систему, да, и правительство готовится к этому. При этом правительство говорит о том, что странам, которые не совершают недружественные действия, там все вот нормально. Чему это приводит? Ну, это приводит, в частности, к тому, что очень многие решения о том, кому платим, кому не платим, где задержки и так далее, будут приниматься вручную. Задержки по принятию решений, ошибки и так далее, ну, знаете, транзакционные издержки системы увеличиваются. Не то, чтобы все плохо, смысл такой, мы движемся по воронке сужающихся обстоятельств. С каждым разом, с каждым разом маневра становится все меньше, и, в принципе, чем меньше возможностей для маневра, тем больше вероятность умереть. Поэтому вот эта новость не вызывает во мне ничего, кроме такого, знаете, вот, ну, увеличения тревоги. Спецназ итальянской финансовой полиции арестовал две виллы российского журналиста Владимира Соловьева. Общая стоимость их 8 миллионов евро. Володя, где ты теперь будешь проводить выходные, я не знаю, но, честно говоря, это новость, хоть мы с тобой вот на натянутых отношениях, да, но эта новость вызывает мне, конечно, еще большую просто тревогу. Если вот так вот просто можно взять и изъять собственность частную, ну, в Италии, да, вот этих странах поборниках, там, демократии, да, ну, тогда я вообще не знаю, куда мир катится. Короче, ну, я сегодня вообще, любая новость какая-то, тревога и тревога. Но вернемся к экономике. Путин заявил, в России нужна максимальная экономическая свобода для бизнеса в ответ на текущую ситуацию и поддержал идею отказа от уголовного преследования за экономические преступления, особенно если возмещен ущерб. Ребят, ситуация экстраординарная, потому что в стране, где госкапитализм давно победил, давно такая вертикальная система установлена, госкорпорации и так далее, заявление типа, что нужна максимальная экономическая свобода для бизнеса в ответ на текущую ситуацию, это что-то вообще новое. Я не знаю, как это будет реализовываться, потому что то, что я вижу, обратное происходит. То есть увеличение госвложений, ну, в общем-то приходит ну, к тому, что доля госсектора увеличивается, но, однако, это впервые так явно от президента Путина звучат вот эти слова. Документов пока нет, я бы очень хотел я бы реально прям вот хотел, настаивал и первую топить стал бы за то, что реально сейчас надо снимать ограничения с бизнеса, максимально вовлекая бизнесменов в благоустройство страны, потому что, когда страна лишается огромного количества сервисов, продуктов, которые отключают наши западные партнеры, как их любит называть тот же Путин, ну, единственное, кто может принести эти товары, да, и продукты, услуги в страну, это предприниматели, они могут их создать, до этого, ну, я не видел, чтобы российскому бизнесу, вообще говоря, ну, кто-то благоволил. Скорее так, российский бизнес использовали для каких-то вот вещей, ну, и продолжают использовать. И если произойдет переворот вот такого рода, о котором заявляет Путин, я так скажу, ну, я бы ратовал за это. Хотя я могу сказать следующее. Вот видите, это может быть тот случай, когда ничего не плодотворного не может случиться, пока мы не придем в вынужденную фазу. Вот надо было вот такой жопе случиться, чтобы начали раздаваться вот эти вот сигналы, давайте позовем бизнесменов, предпринимателей на помощь. Давно надо было позвать? Давно. Мы здесь, вот, позовите нас, мы готовы. Банк России принял решение временно сократить объем публикации отчетности кредитных организаций на своих сайтах. О чем это? Дело в том, что сейчас у многих организаций дыра в балансе. Если посмотреть на балансы многих организаций, то они технически банкроты. И Если все это публиковать, выносить вот в прессу и так далее, то будет усиливаться паника. В период паники как надо действовать? Надо закрыть доступ к этой информации. Ну, что центральный банк и делает, и молодцы. Стоит только догадываться, какого размера дыра трудности и так далее, но в любом случае мы уже в ней, в этой вот заднице, и нам предстоит пережить это все и почувствовать это на собственной заднице в полной мере. Что я сейчас вижу? Я вижу, что Банк России и правительство, и президент точно, однозначно обеспечат устойчивость финансовой системы России. Только один вопрос, какого размера останется эта финансовая система? Возможно, она сожмется во много-много раз, и вместо экономики два процента мирового ВВП, мы зажмемся как страна до пол процента до мирового ВВП, мы гарантированно не умрем. Стопудово, бляд, стопудово, да, но станем такие маленькие. Знаете, квартирка будет, ну, поменьше, не сто метров, значит, а сорок. Ну, как обычно, я жил в квартире в Советском Союзе 42 метра, мы там с семьей жили. Сейчас это считается вот такая маленькая квартира. Нормально 42 метра? О, давайте так, вот. Вот в джунглях, когда все изобилие, когда дождь, влажно, все растет, вы знаете, лианы такие, да, вот, Все. А вспомните тайгу. Тайга так холодно, промозгло, так сказать, маленькие, низенькие такие деревья. Так. Но все есть, смотри, травка есть, деревья есть, в тайге вся жизнь есть, только все такое низенькое и маленькое. Поэтому мы точно не умрем, а если наше изобилие джунглей, ну, или какое-то поуменьшится до тайги, так а что? Нормально, что? Не жили богато, не хрен начинать, вот так. Финансовые ограничения, которые вводит Банк России, продолжают сжимать нам поле обстоятельств. Банк России вводит ограничения на пять тысяч долларов в месяц на перевод за рубеж денежных средств физлицами. Ну, резидентам, другим резидентам РФ, а также физлицам, не нерезидентам, ну, в общем. Короче, понятно, да? Правительство и президент увеличивают по всем направлениям барьеры для того, чтобы валюта утекала куда-то. Вот и все. Теперь, если вам надо оплатить учебу за рубежом, там, знаю, клинику какую-то, медицину или просто послать деньги родственникам и так далее, могут быть проблемы, ребят. Вот, в принципе, по, согласно закону предусмотрена возможность, что это, если это учеба, если это медицинские счета, то все норм. Но я о чем хочу сказать? Вот эти все указы, они приводят обычно к тому, что банковская система, да, она сперва блокирует все и не выпускает деньги, а потом разбирается. И если вам срочно надо будет что-то оплачивать, позабудьтесь, пожалуйста, заранее, чтобы не попасть вот на эти нарушения сроков там или еще. И если у вас не получится все-таки выпихивать деньги за границу, напишите мне здесь комментарий. Я, конечно же, вам пришлю способы, потому что всегда есть способы, короче. Так, все рейсы в Россию приостанавливает на этот раз азербайджанские авиалинии, и от полетов в российские города также отказывается азербайджанская авиакомпания BOOT Airways. Вот Смотрите, каждый день все новые и новые авиакомпании отказываются от полетов в России. Вообще на авиарынке произошли просто фундаментальные изменения. Ну, как вы знаете, да, недружественные страны наложили санкции, сейчас порядка 700 самолетов, которые поставлены в Россию по лизингу, они будут арестованы, если они вылетают в страны недружественных этих вот, или к их союзникам, а это все практически, да. В результате эти самолеты сейчас не летают за рубеж, 700 самолетов. Это классные Боинги и они будут летать, скорее всего, в России, так что в России будет на чем полетать, будем кайфовать. А, наверное, на сухой суперджет будем летать э, в другие страны. Но ну, правда, если сухой суперджет будет летать, потому что я слышал проблемы с запчастями там и так далее. Вот. Поэтому я не вижу в этом э, ничего такого, чтобы приводило нас к смерти, но я вижу в этом, знаете, что? сжимающуюся, опять же, петлю вот этих обстоятельств. То есть подвижности и вариативности, конечно же, меньше. Все это приводит к тому, что транзакционные издержки для выживания увеличатся, а потому наши располагаемые доходы, которые мы можем тратить на себя, на семью и так далее, в очередной раз уменьшится. Вот и все. Ну и напоследок я внимательно читаю ваши комментарии пишите мне пожалуйста много чаще все о чем думаете И я вам скажу что я вижу сейчас вижу огромное количество таких знаете позитивистов которые так говорят, Рыбаков, ты чё гонишь, там, ты чё сгущаешь, ты чё... Я действительно подтверждаю, что все будет хорошо, мы не умрем. Ну, может, экономика сожмется там в пять раз, ну, там, квартиры поменяем со 100 метров на 40 метров и так далее. Ну, понятно, что что-то мы выживем, мы чемпионы мира по выживанию. Вообще, русские, если одним словом сказать, ну, там, фраза, если чемпионы мира по выживанию, все. Но я люблю оптимистов, которые уже жопу от стула оторвали, да, занимаются импортозамещением, сейчас создают компании, те, которые ушли из России. Поэтому Икею вышла отлично. Давай, до свидания, давай свои мебельные компании развивать. Знаете, как сейчас мебельные компании развиваются в России? Да, они в восторге от того, что Икея, так сказать, уходит. Отлично, говорит, пришло наше время. Я за тех оптимистов, которые говорят: да, все будет хорошо, и мы уже действуем. Я вас поддерживаю. И я категорически не согласен с теми позитивистами, которые, говорят рассосется там как-то что-то, не рассосется, ноги в руки, как говорится, да, и давайте, начинаете сейчас реализовывать свой позитивизм в оптимизм действий, действенный, так называемый, оптимизм. И все тогда у нас получится. Я, конечно же, верю в самое лучшее, я вообще чемпион по такому благоприятному настрою, по вере, благоприятный исход. Всегда это приводило меня в способность в кризисные времена, когда все пропало и все развалилось, и все идет не так, мобилизоваться, найти сподвижников и вместе своими руками делать лучшее и не просто спастись, а перейти к процветанию. Вот и сейчас я намереваюсь это делать и уже делаю. Поэтому напоминаю вам, давайте размножать хорошее,